Моя мама всегда недовольна моими результатами и всегда говорит э -э, все что ли? Ну, все, пиздец вам, значит. Объясняю почему. Пока вы будете выслуживаться своей маме, вы никогда жить не начнете. Посмотрите, кстати, интервью с Артуром Цоем. Четыре дня назад мы его записывали. Он там рассказывает случай, к нему пришел его клиент, купил маме рейндж новый, причем как купил, у него много бизнесов, он ушатанный, у него здоровье уже все там, короче, он как бы себя ушатал, купил маме, когда она его не просила, рейндж-ровер, говорит, что, блядь, такой высокий, хуйня какая-то, вот. То есть, если вас, ваши родители, ненавидят, не уважают и не ценят, вы ничего уже не сделаете. Вы им просто нахуй не нужны. Поэтому перестаньте дергаться. Живите свою жизнь, создавайте свою семью. И перестаньте ползать, блядь, на коленях, ставать раком, блядь, без... перед человеком, который это не понимает. Где-то в каких-то книжках написано, не, не мечите э, бисер перед свиньями. И пиздец. Все, точка. То есть вы никуда не денетесь от этой ситуации. Вы никого не переделаете. Вы можете дворец маме подарить. Она скажет, хуйня какая он. махал, блядь, нормальный дворец. А тут говно, блядь, захуячили здесь, блядь. Мне тут хуйню какую-то вообще. И все. Я вам скажу, ты. я недавно это самое. Я же, я же тоже в совке вырос, все, с этим воспитанием и так далее я подписан на один канал там есть, есть Грэм один он там недвижимостью занимается я просто много лет недвижимостью занимался аукционы там покупал ну так, короче, вот и я как-то видео смотрел, я периодически смотрю его видео они прикольные, он, я вижу как он растет мне всегда радостно смотреть как люди растут, понимаете вот, и он купил в Аризоне дом огромный дом, красивый там офигенный дом там потолки какие там не знаю сколько метров вот и он привел туда своего отца то есть отец он там всю жизнь там каким-то механиком был в общем и он говорит смотри я дом купил он он ему отцу купил дом но привел его говорит смотри какой я себе дом купил он ему пока еще не сказал в следующей серии будет вот и отец ходит, говорит, блин, круто, сын, я там за тебя так горжусь, вот, блин, как круто, молодец, ты вот тебе столько лет. То есть простой рабочий, да, как бы отец, ну, цивильный все такое. Они а из Канады, он потом в Америку переехал. То есть искренне, да, вот он говорит, блин, круто, офигенно. То есть он радуется, да, вот это самое. Вот, и люди, которые выросши без любви, а у нас, кстати, вот именно самый главный показатель именно совка, как ни странно, изродованного совка, эти люди не знают любви вообще, они ее никогда не испытывали, они ее не понимают, они считают, что тебя нахламучить и, короче, раком нагнуть, это считается проявлением какого-то там замоты, наверное, я не знаю. Вот, и когда вот тебе мама говорит, типа, ну и все, ну и как бы, а ты равно говно, блядь, вот, и тебе искренне, да, мама говорит, вот, да, вот, и я просто вспоминаю реакцию людей, которые хотя бы издалека видели, чувствовали в себе, как-то вот пережили любовь, да, вот, например, и... Уважение к своим детям, представляете? Уважение, сука, к своему ребенку. А вы, наверное, с Востока, да, тоже, да? Ага, наверное, да. Понимаете? Обесценивать заслуги своего ребенка, блядь, это, это самое низшее проявление убожества, которое можно в мире найти. При всем уважении к вашей папе, маме, там это все до пизды на самом деле. Но это самое высшее проявление уродства. Высшее проявление. Понимаете? Поэтому вот из Ченкента, посмотрите, из Ченкента у нас этот Артур Цой тоже, прав сейчас в Ташкент переехал. Вот. Поэтому вы ничего, никогда не добьетесь от своих родителей, потому что они вас просто тупо даже не уважают. А самое главное, а самое главное, задача родителя... И она для многих недостижима, они не могут себе позволить. Самая главная задача родителей – это уважать своего ребенка. На это не способны люди вообще, особенно в наше время. Ты что, вот это говно уважать, я ему жопу мыл, я его там это самое рожала? Че? Че он? Что че она может вообще сделать? Меня не слушает, и э? Вообще. Так вам говорят, да? да ну ладно сколько бы вам не было лет если вы э, играетесь в детство если вы играетесь в детство вам жизнь не светит если вы ждете каких-то поддержках э, поддержек от своих это самое э, родителей там родственников что вам кто-то поможет не мечите бисер перед свиньями, и будет вам счастье.